Всем привет, сегодня 27 февраля Это Руслан Смойкей Молодой трезинью в этой шалаве Вы слушаете, да? как он там сказал Короче, мы находимся на студии Где пишутся все хиты Руслана Там озвучивает он Магомеда Магомедова в Тут вся комната стоит, э, состоит, вот эти стены Как это правильно назвать? Паралон Звукоподавляющий Изоляция. Звукоизоляция Все в треугольничках можно так, если тебя сильно присунут лицом. Этот парень, он будет сейчас тут сидеть и говорить мне читай лучше, читай лучше, ты можешь читать лучше, как тренер по фитнесу. Ты что с какой-то странный? Грустный какой-то? Не нормально. Короче, сейчас будет записываться не звезда рэпа, а так звездочка. Сейчас буду писать свой первый трек за год или полтора, наверное И то он будет таким просто шуточным и развлекательным Ну, не серьезным каким-то там, чтобы выставлять себя как музыканта Вот, это кабинка для записи Это, как ты себя называешь правильно? Человек ну да. Нет, ты как звукар или как кто-то как там... Мастер, с, мастер сведения. Мастер кунг-фу. Да, вот, мастер кунг-фу сегодня будет записывать меня. Мы в шавлине. А. В Сибите теперь есть звукозаписывающей студии. Это, это татарский Бангкок. Да, да, да. Руслан, что ждать от нас, от вас в вашем дворчестве в ближайшее время? — От нас? — От тебя. — От меня. — Я же сказал, от вас. Ты чего, блядь, не понял, что ли, из деток? — Со мной и на вы? — От нас, от вас, что-то, блядь. — Да, от вас какие новости будут в ближайшее время? — Ну, там порноуку снимем. — Это как минимум. — Ну, там — Гей-порно хотя бы будет? — Конечно. — Спрашивай. — Ты что, планку снижать будешь, что ли, да? — Гей-порно, где телки одни. — Да. — Ну, так же снимается гей-порно? — Гей-порно? — я что-то не понимаю? — Нет. — Где телки с это это лесбий порно. Это гей порно. что ты нам рассказываешь. Мы же режиссеры, да? Твоя телка тут будет течь. Самые самые лучшие иглы. Что? Девять игол ходят тебя как будет. Ты никогда этого не забудешь. Прошло часа три с половиной уже наверное. Мы что-то записали уже успели. Я уже выдавил из себя, наверное, все, что мог, потому что давно ничего не записывал, и сложно, крайне. Ребята пошли покурить, а здесь остался. Наслаждаюсь местом звукорежиссера. Подготовка к шоу. Я думаю, что будет 4 плава. Только подписчиков И вот он снимал вчера всё. Тоже не видел у меня фотку. Вот, провожает меня бутылка шампанского. Не бутылка, а... Бутылка, Провожают бутылкой. меня с бутылкой шампанского, бутылка, я Это Так я так и сказал. Бутылка. Мамочка? Нормально. Что, прикинь в камеру? Или мне в глаз? Зеленка-то не хватает. В спортзал я ты перестал ходить. <свист> Кадр зеленый. <дяди> <свист> Вчера у нас выпила пробки, а его дома нет. Ого, а оно розовое. Да. Всем привет. Сейчас будет что-то страшное. Кто еще не понял, что будет происходить, сижу я на кушеточке у себя в гнезде, в гнездышке. И Настя сказала. А научи меня набивать татуировкой. Татуировки. Я ей говорю, ну давай. Да, И сейчас Настя будет делать мне татуировку. Решил я пожертвовать своей кожей. Вот здесь вот, небольшую. Вот эти те самые моменты, когда твой любимый человек тебе делает больно. <спех> Туировка практически готова. Так что, но, к сожалению, я не смогу вам ее показать. А, узнаете вы о том, что набила мне Настя только тогда, скажем, когда я это захочу в принципе, для первого раза неплохо пару раз прям сильно пережала, поэтому поплыло он небольшими местами ну это нормально, это все исправимо а Я простил я ее простил в целом все в порядке сидим, болтаем